Так, и это интересное видео, посмотрите, я его не стал размещать, Значит, сняли из окна, как паренек, совершенно спокойно, не торопясь, на освещенном пространстве, на большом плакате Путин, там сильный президент, пишет лжец, а весь дом снимает из окон, это происходит достаточно долго, надо видеть, комментирует. естественно, никто не вызывает никакую полицию, все, в общем-то, солидарны, он все это написал и ушел, понимаешь, то есть, ну, там рядом дорога, кто-то едет, все люди это видят, никто не пытается препятствовать. Да, даже да. полиция едет туда, поворачивается. Ну да, да, скажут, ну, я, зачем, дадут команду, будем ловить. Вот, видишь, какой-то пидор тролль пишет. Мальцев предал на, блин, нашу революцию, не верь менту. И интересно, твоя-то она с какой стороны-то революция, подонок? Предал. Ну, его с другой как раз стороны-то. Ну, он, да. Он контрреволюция. Революция, Значит, революция продолжается. Разорвут. Революция идет и закончится.